Всем привет! <связь> Все, Яна пришла из школы, пришла она с вот такими вот подарками. Давайте посмотрим, что здесь они дали. Так, призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике. Это грамота и вот такая вот бронзовая медалька к ней. Класс вообще. Так, дальше. Грамота за хорошую учебу и примерное поведение. Активное участие в классных мероприятиях и школьных конкурсах. За высокую ответственность и трудолюбие. За особые успехи в изучении окружающего мира, истории России. А ну да, Диана это любит. За высокие результаты МЦКО по математике. Кстати, да, Диана МЦКО по математике написала на 100 баллов. Да, Одна из идеальных работ. Да, две работы было идеальных. И вот Диана в том числе. Так, диплом победителя в конкурсе «Новогоднее настроение» в номинации «Снеговик». Это мы делали снеговика. Там из пенопласта. В общем, надо было своими руками что-то придумать. И мы с Дианой сами придумывали для выставки. И не знали даже о том, что э, нас как-то наградят. Мы думали, тишина и тишина. Ну, наверное, мы ничего не выиграли. Дальше. Это фотография Диана с Классом. Не будем показывать, потому что много лиц. Так и альбом. Да, Выпускной. Ну мы его вот так покажем. <laughs> Хорошая фотография. Ну, я бы выбрала другую. Там а, несколько да, вариантов было. Да, я бы выбрала, конечно, другую, но почему-то никто никого не спрашивал, какую вы выберете. Нам их просто в электронном виде сбросили. Ну, это мне тоже нравится. Так, а это мы тоже попросим. не будем особо показывать. А, вот эта фотография мне понравилась. Сейчас, сейчас, чтобы никого там еще не задеть. <связь> вот, классная фотка, мне она прям очень понравилась. Так, что еще есть страничка, да? А, да. да. Еще страничка. Каменное. Ну не каменная. Это ты здесь очень внимательно слушаешь. <с me> Здорово. Все. Позади вас начальная школа. Впереди у нас уже старшая школа. Так, Как быстро время летит вообще. Я тебя поздравляю с твоим выпускным. Все, начальная школа позади. Теперь только Вперед за новыми победами, новыми успехами, новыми наградами, дипломами, грамотами, медалями. И все у нас будет окей. Я тебя очень люблю, Солнышко. я буду рядом тебе помогать. И поддержать. Ну что, всем пока.